предыдущих сериях. У меня идея есть. Даже не идея, а спор. Ну ты точно решишь? Точнее Саймон быть не может. Ну что, тогда поехали. Поехали. Окей. Вимон в костюме Алексея Панина проникал в огороды Фелтона. Орошал мочой подсолнухи, огурцы, помидоры и вишни. Что смотришь? Давай я тебе нормальный канал покажу. Где пульт, господи? Народ, всем привет. Мы продолжаем играть него. Короче, прикольный тип, посмотри, поржёшь, вообще жесть Ну чё, как, нравится, нет? Это просто канал на ютубе, я чё сделаю-то, блядь? Посмотри что нибудь другое тогда Известный российский актер Алексей Панин был убит его соседом мистером Фелтоном, ударившим потерпевшего в области ягодиц с ногой, одетой в сапог. Сам же Фелтон был оправдан из-за недостатка доказательств, так как хирурги не смогли вынуть сапог нападавшего. Российский фонд кино скорбит об утрате талантливого актера. Народ, всем привет! Мы продолжаем играть в Римозолит. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, обязательно посмотрите, иначе можете что-нибудь не понять. Ссылочка, как всегда, там, внизу. Видосики стали выходить чаще обычного. Может быть, потому что вы хорошо смотрите. Ну или я просто похож на герпес, продолжаю возвращаться. В общем, погнали. Нам нужно выбраться из подвала и не встретить этого деда переодетого. Короче, э, мы узнали в предыдущей серии, что этот дед... <смех> Бежим за мной, все за мной. Смотри, она, блядь, без туфель, а анимация как будто на туфлях идет. Сука, руки с жопы разработчика, повытаскивайте их, блядь. Кстати, даже пальцев на ногах не видно у нее. Пальцев нету. Это уже не говоря о том, что у нее рука, блядь, сквозь стену проваливается. Ну это пиздец, блядь. От ебись, от меня. Да, пошел в жопу. Вот он один. Сучка. Давай, крути. Вот это второй. Быстрее крути, ёб твою мать. Ну что ты такая инвалидная дура. Короче, мы узнали, что это не девочка. Это, короче, дед переодетый. Он, оказывается, трансвестит. Кто свистит? Никто не свистит. В общем, дед совсем ёбнулся. Просто в ахуе, наверное, сами что придумали Смотри сценарий, смотри, что я написал Хуйню какую-то, похуй пойдет Схавают, ебать, купят эту игру За бешеные деньги, блядь Давай, крути вот этот Последний Пиздец, крути быстрее, сучка тупая Давай, крути, открутили, заебись Бежим, бежим Бам, блядь, закрыли дверь Бежим туда, туда, туда, туда, туда давай, давай, давай, давай, беги, беги, сучка Беги, беги, лес, беги Лес, которым управляют Бам, блядь. Это чё? Это чё? Двигай шкафчик. Двигай, двигай, двигай шкафчик. Все, задвинули. Заебись. Ёбаный в рот. Здесь отодвигай, отодвигай. Давай, не будь, дрищикай. Слушай, ты, блядь, круче Леона. Ты сильнее Леона. Я вижу, блядь, это. Гандон ты. Здесь нихуя. О, блядь, чего-то не хватает. Мозгов не хватает. что это такое? Бери, поднимай быстрее. Поднимай, сука тупая, поднимай. Подняла? Заебись. Давай, беги. Давай, давай, давай, давай, давай. Используй ключ. Используйте ключ от прачечной. Давай. Пиздец, блядь. Открывай, нахуй. Давай, забегай. я да пошла ты нахуй, дура, блядь. Ебануться. О, бля, пиздец! Смотрите, у нее туфлей нет, а она ходит как будто на туфлях. У нее анимацию даже не поменяли. Ну просто лень было, блять, разработчикам они просто хуй забили, скажут. Да ладно, похуй, нормально, так зайдет. никто не заметит, блять. Оставь нахуй меня, блять, в покое. Так, чё, куда мы двигаемся? Куда нам двигаться? О -о -о -о. Пиздец, тварь идет, давай быстрее, это че? Лифтон, Лифтон заработал, давай, сходи. Оп, а. Блин, Я да лап... что за хрень? Че, какого хуя делать? Нажимай что-нибудь. Должен быть способ это остановить, блядь. Да похуй, открывай так нахуй. Вылези между этажами, блядь. Пиздец, блядь, все ее убили нахуй. Ну вот, со второго раза пока получилось. Эй, есть кто? Нет? Глория, я здесь. Я здесь. Выпустите меня. Что вы там делаете? Что творится? Будьте осторожны, они за нами охотятся. Кто? Там психопаты ходят. Хорошо, я вызову полицию. Да, обязательно вызовите. Эй, погодите-ка. Вы не ушли еще? Я здесь, успокойтесь. Не бросайте меня здесь. Послушайте меня. Вам нужно попасть в лазарет на первом этаже. Ключ есть только у меня. Полиция уже едет. Хорошо. Пиздец, блядь. Идите в лазарет на первом этаже. Ебу я где этот первый этаж и где этот лазарет едучий. Нахуй ты закрыла. Ой. Порылая Вниз он нормально, да, едет? Вниз, заебись едет, наверх хуево едет. Пахую. Никакой логики. До да того едет он. Похуй вообще. Это разве не первый этаж? Это вроде и есть первый этаж? Что случилось-то? Ох, Глория, пожалуйста, дверь что закройте Что происходит? Дверь, блять, закрой Успокойтесь и расскажите, что произошло Вот блин Я теперь с вами, слышите я меня? Поверить в это не могу Да у вас сейчас сердце из груди выскочит Успокойтесь, пожалуйста вы Вам нужно, взять нужно взять. кайфануть немного Сейчас я все устрою у меня ведь почти забодяжина. Сейчас я приготовлю. Я понятия не имею, что случилось, но из-за вас я теперь тоже нервничаю. Мистер Фелтон убил свою жену. Порезал ее на кусочки. Господи, добыть да такого не может. Она ведь всегда была порядочной женщиной. Ну, воняла немного, подсохла немножко, мотыльками заросла. Это ж не повод ее убивать. Но, конечно, с выбором музыки она явно ошиблась. Так вы тоже знали. Конечно, знала. Я ж ее и подсушила. И вы ничего не сделали. Они идут. Скоро они будут здесь. Мистер Хэлтон, не один, что ли? С ним еще тетка какая-то. В шапке с большим дрыном. Здесь, в этом доме? Это супруга Лёши Панина, нашего соседа. Нужно оставаться здесь. На дверях и окнах сплошные решетки, вплоть до самого чердака. Вот, выпейте, пожалуйста. От этого немного расслабитесь. Неудивительно, что это произошло. Полиция уже едет? Конечно. Я позвонила участковому. Если вдруг возникает ситуация, когда им необходимо действительно управлять... Что, блядь? Да! на нарк как на как тро вызывайте этот бобр ну бобр огромный бобр животное больше мне не звоните вот. вот такие женщины конечно же когда у них вдруг глория а как ты сюда попала на окнах и дверях ведь решетки мы же в ловушке вы не могли просто так проникнуть в дом? А ключи от входной двери у меня? Ваши ключи. Вы оставили их специально, чтобы я их нашла. Я скучала по тебе, сестричка. Бля, вот это волокет. Теперь-то ты останешься с нами, сестренка, и пополнишь наши запасы. Хочешь присоединиться к миссис Фелтон? Там, блядь. О, нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя себе! Пиздец, ебанутый! Ты нашла у кого брать стакашку и пить, дура! Ебанутая сука тупор! Тут что у нас? Давай посмотрим, что может здесь есть. Да пить хочешь что? Ли? Надпись на бутылке, миссис Фелтон. Взять предмет шприц. Это пиздец. Да ладно. Эй, чё за хуйня? Идите нахуй, мухи. Еб твою мать, да что за блядство, блядь? Что происходит вообще, блядь? Давай, съебываемся. Сейчас догоню и отпижу. Вот смотрите, прям сейчас обоих отхуяли. «Заткнись! Я тебе уже говорила, замолчи!» меня? Ты меня слышишь? Stop. Stop moving. Stop moving. Да дергаться! А вот ты и проснулась! Чё ты делаешь? Ты ебанутая сука! Помогите! На помощь! А ну смотри на метроном. И не вздумай взгляд отводить. Вот больная тварь. Он без того ебанутый, ты ему еще мозги запудрила. Ты странная убийца. Слышь, сучка. Думаешь, я не заметила, что ты прячешь в свои сумочки? Отравить меня хотела, да? Хотела, чтобы я ослепла, как все наши соседи. А я любила тебя, доверяла. Ты была одной из нас, хотя и недостойна этого. Убить меня не так-то просто. Я это всем говорила, кто приходил до тебя. Что замолчала? Прости, я не слушала. Ты мне больше не сестра. Слушай, мертвецы ничего не помнят. Зачем тебе жить и мучиться? Ты ведь заслуживаешь упокоения. Не-не-не-не-не-не-не. не слушай ее. Она и есть Дженнифер. И это из-за нее боярышник. Исчез из магазинов. Она не хочет жить. У нее даже нет последнего желания. Я придумала последнее желание. Отпустите меня, пожалуйста. Послушай меня. Нет, не слушай ее. У нас мало времени. А у нас до хера времени. Она воплощение того, чем ты мог стать. Того, что у тебя отобрали. И сейчас она стоит перед тобой. Нигде я не стою. Воплощение чего? Я не воплощение того, чего. Как ты там сказала? Я. Повтори, я не понимаю. Сожги здесь все. и битар предмет ключ от подъемника нихуя вот это блять движуха а вот это движуха что тут средство для отвлечения О -о -о. мистер фелтон я смотрю ты вообще засухарился окей пойдем от подъемника чё за подъемники от лифта походу да блять а лифт еще ниже Нихуя, лифт, оказывается, выше. Пиздец, игра, ебанулся. Надо было шприц, который мы нашли, взять, засунуть его. В жопу. Нет, надо было Глории просто воткнуть его. В жопу. Ну да, хотя так тоже неплохо было бы. Вот и лифт. Отлично. Бам, бля. А, вот и шприц нет, пригодился. Я хуею. Я да-да-да-да-да-да. Давай сюда. Ключ от подъемника. Давай-давай. Ключ, блядь. Давай, крути. Бля. <звук> давай, давай. Выстрелай. <звук> пошли, пошли. Блядь, лифт уехал. Значит, она сейчас за мной подъедет. Так, где я, нахуй? Она решила по лестнице ебануть. Ну ладно, похуй. А -а -а -а, блядь. но она теперь ранена, это заебись. Это охуительно просто. Что тут зажгу. Ой, бля, мухи летят. Мухи ебаные Давай сюда, сюда, сюда, давай, давай. Опа, ползи, ползи. Ой, блядь. Хуй тебе, поняла. <смех> а что, второй глаз прохуячил. Выключатель не работает. Ну и хуй на него. Охуеть, блять, охуеть. Теперь она нихуя не видит, да? Я ей второй глаз проковырял. I will make you regret, your shit, <смех> Сюда только не заходи, я тебя прошу. Нихуя взгляд. Как будто чужой смотрит прямо в душу. You блядь. Крути. съебался это очень круто это чё средство отвлечения это чё тоже средство отвлечения заебали дайте пулемет мне а ебаная <clause> <tire news> recommend <nói> тварь ты же ничего не видишь отъебись курва не сюда не сюда не туда не сюда куда вот сюда давай давай лезь пожалуйста джуди Фостер. Да ебаный в рот, блядь, мухи сраные, кидитесь, блядь, от меня, нахуй. Ништяк, ништяк съебался. Мухи сраные еще одолевают эти, блядские. Давай, давай. Засунь себя еще более неловкое, блядь, беспомощное положение. Давай, конечно блядь. О, блядь, нихуя себе! You death, I... Нихуя! Нихуя! На, туда! Чего у меня больше нечем его отвлекать? Блять! Не заводится что я Попробую еще раз. Да, блять! Давай, давай, толкай сразу тележку. <решил> Тупорылая тварь, блядь, а? Тупая, сука. Да отъебись ты пиздень, ёбаная, блядь. Пиздец, да как ты услышал это, блядь? Пиздец. Блядь, ты так спокойно ходишь везде вокруг, блядь, похуй тебе. А мне ползать приходится по себе. как так-то, блядь? Ну и хуй ты, блядь, там встала, иди сюда. Иди сюда, цып-цып-цып-цып-цып-цып, блядь. Может в ебальник есть шуронить? Вот сука, не уходит, ты прикинь, падла, ебаная. Не уходит и все, блядь, оттуда. Уходи, уходи. Не веди себя как Путин. <laughs> давай, давай. Опля! Тебя ж глазам пиздарики, ты как, валять увидишь ты? Так, теперь, а, все сюда, отлично, съебали отличненько. Да, теперь идем обратно, обратно, нажимаем ту кнопочку, которая там была. Блять. Пиздец, страшное говнище. Да, блядь! Пошла... Нахуй! пидораска. А? Ч ⁇ как насчет такого, блядь? Давай пролазь обратно. Ой, блядь, вот мы уже у кнопки, давай, давай, почти. Она слепая, и то меня захуяривает постоянно. Вот она, кнопка. Да, ебать, что делать то она? Уходи нахуй отсюда-во! ⁇ баная дебилка, блядь. Нажимай. Я найду тебя по запаху. был римозарит который вы так просили что в целом можно сказать об игре в целом неплохой сюжет который не дотянули до конца видимо единственное что вытягивает игру это сценарий ну а в остальном конечно все плохо плохая графика плохие анимации неинтересные механики спрячься выйди снова спрячься также механика улучшения оружия вообще непонятно для чего она нужна. сюжет подается размыто за всю игру персонажи переобуваются раз в 10. Непонятно, то ли они твои враги, то ли снова становятся союзниками. Игроку, которому неинтересно думать и хочется погрузиться в геймплей, в этой игре делать вообще нечего. Так что давайте не будем обмазываться говном, если игра плохая, то она плохая. И не надо искать скрытые смыслы там, где их нет. Также хотелось отметить классный звук в игре. И я не про надоедающую музыку, которая шумит, когда враги рядом. Я говорю о системе позиционирования в целом. Когда персонаж стоит за стеной и что-то говорит, ты чувствуешь, что он стоит именно за стеной. И ты понимаешь, с какой стороны и на каком расстоянии он находится. Это очень круто. Далеко не каждая игра 2019 года может похвастаться таким качеством звука. За это отдельный респект разработчикам. Будем ждать новых проектов от компании Storming Games. Но если ты реальный чувак или чувиха и досмотрел до этого момента, ставь лайкосик и обязательно напиши комментарий. На этом канале есть еще много чего интересного. Так что в конце по аннотации переходите на другие видео, смотрите, оценивайте, комментируйте. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока!